Всем привет, дорогие друзья, с вами сегодня я, Наки и сегодня я вам как бы покажу свой демо-бит, танцевальный даже демо-бит, так скажу. Короче, в демобит бит сейчас играет на заднем плане, вы его слышите, но он играет так тихо, что вообще ничего не разберешь. Поэтому сейчас будет интро, и потом будет наш э, видос с Кэсочкой, мы там играли на короче я вам одно скажу по секрету если хотите чтобы я выпустил это видео там мы с тремя друзьями я николан и спартак играли в CSGO в хайденик проще скажу если вы хотите чтобы мы поиграли в хайден пишите мне в комментариях и ставьте на вот этом видео лайк извините что меня так давно не было школа к экзаменам готовлюсь ну, вот такие беды у меня ну ничего, скоро экзамены сдам и пойду по пути блогера. Короче, дорогие друзья, надеюсь, мы скоро наберем 250 подписчиков, как я уже говорил в шорсе. Всем удачи, всем пока. С вами был я, ваш Накихол. Переходим к интер.